Возомнила ты себе, что можешь всех учить Чем питаться, одеваться, да вообще как жить Длинный нос суешь ты свой ну аж за материк Только жить по-твоему не будет наш мужик Мы ребята добрые в гости всех зовем а тем, кто к нам с мечом, покажем свой прием Воевать не любим мы, ну правду, что ж скрывать? За Россию, матушку, готовы мы порвать Эх, Америка, островок два берега Что же вам спокойно не живется у севера? С вашей демократией оставайтесь сами-ка, и вообще, как говорят, начните-ка себя. Знаю, что тебе досадно ведь за двадцать лет. Разбазарила по миру свой авторитет Там, куда суешься ты, совсем тебя не ждут А где побывала ты, там мирно не живут Может быть, пора свернуть нахальный твой проект Время подошло признаться, веры тебе нет Ты хотела Бесконечно подкупать весь свет Но нам дороже совести. из Москвы Тебе привет! Эх, Америка, островок два берега Что же вам спокойно не живется у себя? С вашей демократией оставайтесь самика И вообще, как говорят, начните ко с себя Спокойно не живется у себя, С вашей демократией оставайте сами -ка. И вообще, как говорят, начните ко себя И вообще, как говорят, начните ко себя